Ну что, спрыгивать-то будете? Ага, первый пошел. Ага, второй пошел. Здорово, бандиты, бандитки, а также их родители. С вами снова я, Бобруха, и рад вас приветствовать на своем канале. Многие часто задаются вопросом, с чем играть соло против сквадов. Поэтому мой совет для тех, у кого плохое им, брать в руки жак и жакать все, что движется. А как это делать, вы увидите в данном видео. Досмотрите его до конца, не забудьте прожать лайк, оставить ваш комментарий по поводу данного видео. Ну и подписаться, если вы здесь новенький. бот был, что ли? Или что? Ну ты-то был бот, а там вот не боты. о, -о, -о! Думал, что я тебя не вижу, парень. Ну вот и вышел боевой пропуск 8 сезона. Поэтому хочу порекомендовать вам организацию Top Point Shop. У данных парней самые низкие цены в СНГ. Таких цен вы больше не найдете. Вы сможете купить 7400 CP за 2500 рублей. Таких цен, я вас уверяю, больше нет в СНГ. Поэтому не упусти свою удачу. Переходи по ссылке в описании. Заказывай cp Крути рулетки. Покупай себе БП. И наслаждайся игрой. Ты корешь, давай, ну что спрыгивать то будете? Ага, первый пошел. Ага, второй пошел. Хэллоу, холлоу, гойс. Статый елы палы. Эй, идите сюда. Танчиком, вот как я про вот это и говорил, да. Ой-ой-ой. Пойду-ка я подзахиляюсь. Кто-то меня тут пасет, ребятки. Вон он. Я прям жопой почую, что он здесь дед. Всё. 22 кило Соло против сквадр